Добрый день, дорогие друзья! У меня хорошие новости. Мы ввели в эксплуатацию третью очередь строительства, как и обещали раньше срока на 7 месяцев. Я поздравляю всех наших дольщиков и желаю счастливой жизни в ваших новых квартирах.